Привет. А? Привет, говорю. Че, откуда будешь? С какой деревни? Где не из деревни друг. А печь сзади откуда? Печь Ну вот. Я... я в деревне живу, допустим. Ты где живешь? В Луси. Где? Лисви. Не понял. Медленно говори. Ты что чё, чё, чё скажешь, блядь. Блядь, Если ты глухой, блядь. Я с тобой нормально общаюсь. Чё ты, блядь, возникаешь? Лисва. А? Ты что такой глухой, что ли, а? Лисва. Лисва? Ты нормально? Да-да. Нормально, да, а тут там сидишь, блядь, букуешь, сидишь, блядь, нормально, не можешь общаться, блядь. Даже не поздоровался, чё, блядь, ты... с тобой поздоровались, а ты не, даже не поздоровался, блядь. Ты че косой, косой ты, какой Не на... Геблан ты, да, такой? Я же вижу, что ты косой, блядь. Уверен в этом, что я косой? Хуила, Видно. Блядь. Да хуй опиздишь, блядь. Блядь, в деревне сидит-то, блядь, я не деревня, типа. Городе сидит, блять. Я тебе я, я говорю, я, я, я, сука, не я, в деревьях. Дурак, бля. Ослинное оружие, бля. Ты на свое посмотри. Он, на свою да. посмотри на свою рожу, бля. А? Я, я на, на твою, твою рожу. Ты на свое посмотрел сделай, бля. Сделай. Отправлю в одно место, блять. Иди на хатсу.